А, Паш, ну, давай начнем с того, что ты немножко расскажешь для чего, собственно, создался этот, этот, этот тренинг, для кого, какие цели преследовал. Ну, смотри, ну, занятия, на которых ребята сегодня были, они, во-первых, основаны на том, что ребят в порядке и так, у них все хорошо, они умные они результативные, они энергичные и они, в хорошем смысле слова, ребята такие уже опытные, то есть у них и ошибки были, и промахи были, и достижения были но вот их ключевое отличие от всех остальных наших директоров в том, что они очень результативные ребята то есть они достигли плана потом им тут же увеличили они достигли его, и опять увеличили то есть это ребята, которые работают в очень крутых серьезных условиях у них все в порядке с тем, что принято называется самооценкой. То есть они знают, что они прям герои-герои. И почему в Golden Club есть вот этот курс короткий мой на выезде? Потому что их важно, во-первых, воодушевить на большее, а в нулевых, ну, то есть воодушевить на большее второе, а первое – это признать то, что они действительно крутые ребята. Именно исходя из этой позиции с ними поговорить. Вчера для них делал занятия Никита Русманов. Никита их именно обучал. То есть он им давал инструменты, которые вроде директору магазина не обязательно давать. Это прям не, не является жизненной необходимостью. Но поскольку мы понимаем, что эти ребята уже переросли уровень просто хорошего директора магазина, они очень, очень крутые директора реально. То поэтому Никита им давал инструменты, которые предназначены вообще для регионального директора. То есть маркетинг ну, в таком хорошем, глубоком его разъяснений, рассмотрений, исследований и применений. Вот. А мой курс, короткий, это такой коучинг для того, чтобы люди увидели, чего они могут еще, воодушевились на достижение каких-то совершенно конкретных э, возможностей в своей жизни для реализации этих возможностей, которые люди, но ну, по разным, на самом деле, общим причинам, почему люди не достигают. С этими людьми полезно об этом поговорить, потому что они явно могут больше явно могут не только на работе. А Почему для нас полезно, чтобы они не только на работе достигали? Ну, потому что, когда человек целостный, когда он реализованный в разных областях жизни, понятное дело, что он работает лучше и веселее ему работается и так далее. Среди тех, кто ездит за получением золотого бейджа, вот что в прошлом июне, что в октябре прошлом, что в этом году, вот, соответственно, вот сейчас, в конце июня, вот третий уже такой выезд. Ну, очень много я лично общался, расспрашивал, я не, не, не поймал ни одного человека, для которого бы работа была, вот, собственно, всей его успешной жизнью, все. То есть у него либо там сон, либо работа, и у него больше ничего нет. Многие учатся, у многих дети, у многих семьи, у многих интересы какие-то серьезные, в которых они прям как-то реализованы, реализовываются. Многим конкретно есть о чем похвастаться, есть что рассказать о себе, это очень важный момент, важнейший аспект. Ну и... Финальный момент в том, что люди, настолько самореализованные, как эти, они в состоянии учиться развиваться сами. То есть, по большому счету, сегодняшний вот мой краткий курс четырехчасовой, он включал себя, я им сказал, какую литературу предлагаю почитать, сказал, чем предлагаю позаниматься, что попрактиковать в формате отношений и так далее. То есть, это люди, они это могут. И это вот очень важный момент. То есть, они в состоянии дальше работать сами. То есть, да, сюда они прилетели всего на несколько дней, да, они получили немного. Но я убежден, что те из них, кто стремятся стать региональным директором, они умудрятся на, начать применять у себя на торговой точке то, о чем говорил с вчера Никита. Хотя никакого на этот счет сопровождения от компании не будет. То есть не будет так, что с них будут вот спрашивать, просить там пройти какое-то тестирование и так далее. Но они начнут применять. Опыт уже такой есть. У вот них есть региональный директор, который Оксана, Лукерьяна фамилия, из Екатеринбурга на тот момент, когда она летала с нами, с Антоном, с Димой, вот большой группы в Сеул, в Корею, за орденом, на тот момент она еще была директором. Сейчас она уже региональный директор, сюда приехала, потому что когда-то за бейджем не приезжала, вот, но вот это вот яркий, совершенно конкретный пример того, что сама идея и гениальность программы Golden Club, она работает. Эта идея как раз именно в том, что нам важно выделять тех людей, которых ну вот которые способны делать все больше и больше. И их это заводит. Ну, на самом деле, это просто фрагмент, чуть-чуть э, переложенный конкретно для этих ребят сегодня, но это фрагмент из длинного курса, который там состоит из многих дней. Это там почти 20-дневная программа, из которой фрагменты я для разных групп уже делал. Там объезжал сначала филиалы с одной частью, потом с чуть-чуть другой частью, потом чуть-чуть третьей. Но в основном это была работа с региональными директорами и с, директорами субфилиалов, с бэк-офисом, с некоторыми подразделениями. На прошлой неделе в выходные с Вотвысоке не было УФС. Они получили не это, а другие материалы, но в общем в том же направлении. То есть на самом деле это большой курс, он длинный, и он состоит из большой работы. Но поскольку этим ребятам у нас есть возможность за 4 часа дать что-то, то есть вот то, что самое подходящее мы о том с ними и поговорили. То есть, то, что касается их эффективности через самореализацию, в которой они могут поддерживать себя. Самый важнейший фундаментальный акцент. Он касается того, что все то, что находится в пространстве, хочу, оно не реализуется не потому, что есть какие-то причины в виде обстоятельств мешающих что-то сделать. А есть ключевая причина – это отсутствие сильного осознанного решения и выбора по поводу того, что если мне это важно, я это делаю, если мне это не важно, я просто расслабляюсь и знаю, что я там, хочу выучить японский, или хочу танцевать фламенко, только на уровне хочу. Просто могу помечтать об этом, и я не парюсь, что я этого не делаю. Если у меня есть какой-то конфликт с самим собой, почему же я... Там, не зарабатываю правильные деньги для себя, не занимаю до сих пор ту должность, которую могу занимать, не езжу в путешествие, в которое мог бы ездить и так далее, то моя задача принять решение. Или туда, или туда, или честно перенести это в категорию «хочу» и расслабиться. Я просто этого хочу. Случится там, там удача какая-то подвернется, произойдет само. Отлично. Либо перенести это в область «важно». Но перенести в область «важно» это означает принять решение начать действовать сегодня, а не оправдываться тем, что что-то этому мешает. То есть, по большому счету, мне здорово сегодня помогла там, участница Полина, которая вторую версию буквально высказала, спрашивала, как определить, сколько человеку важно весить, если для него важен его вес, сколько ему важно зарабатывать, если ему важна зарплата, для большинства это так и то, и другое, по-честному, и с, какие ему, допустим, важно иметь отношения с близким человеком. Вот, ответ у него спросить, как раз ответ в этом смысле кривой. Потому что если у него спросить, он скажет, сколько он хочет. А вот если посмотреть на весы, то это есть сколько ему важно. Если Ему важно было весить 72, он весил бы 72, а не 80. А как узнать, сколько ему важно зарабатывать, посмотреть, сколько он зарабатывает. Все, вот столько и важно. А все остальное это либо хотения, либо отговорки. Какие ему важно иметь отношения там с мужем или с женой, или с дочерью или с папой. У папы или у дочери, или у мужа, или у жены спросить какие у него с тобой отношения. Вот значит такие ему и важны. А все остальное это соответственно то, чем можно смягчить а, какую-то а, автотравму, которую человек получает от того, что на самом деле он знает, что он может иметь другие отношения, другой вес, другую зарплату и все что, все, что угодно остальное. Другое время, как он проводит отпуск, там, другие, другое общение с друзьями, Другую возможность там, сесть и научиться играть на аккордеоне либо лалайки, либо губной гармошке. То есть вот то все, что касается того, в чем я знаю, что я могу ли я самореализоваться, начать рассматривать самореализацию как а, совершенно определенный коридор, по которому я либо иду, либо не иду в каждой из областей жизни, в которой я, ну, в каждом, точнее, совершенно конкретном применении, которое я для себя вижу. Если я просто хочу все, я на этом коридоре, в этом коридоре сел на стульчик, смотрю, знаю, что прекрасная возможность выучить итальянский, не собираюсь его учить. Но ну, вот я например лично про себя говорю, и навряд ли когда не соберусь, Не знаю даже зачем. Но на уровне хотения, если мне кто-нибудь спросит, хочешь, ну хочу. Если была бы таблетка для выучения итальянского, да, ну таблетка может нет, но если был бы прям магический щелчок, это знаешь, испанский, итальянский, я бы сказал, да, конечно, хотеть хочу. делать Нет, не собираюсь. парить на счет нет. Парюсь ли по поводу другого, например, английского, или веса, или денег, если мне важно больше, значит ставить совершенно конкретные цели начинать делать прямо сейчас. Мы сделали с ними в общей сложности три упражнения. Одно было разговор в парах, другое в специальном формате разговор с самим собой, и третий разговор в тройках. Все эти разговоры были для того, чтобы каждого из них поддержать в том, чтобы начать сегодня то, что важно новое, о чем был разговор с самим собой, типа, ну вот хотелось бы начать, чтобы они начали делать. Кто что начнет, ну тут как всегда, искать часть людей, которые просто задумаются и через время, наконец, торкнет. Ну вот, через время человек сегодня задумается, и через время, наконец, дойдет, что пора. Человек, на мой взгляд, заставлять в области личного, личностного роста, вот какого-то развития, заставлять давать пинок, мой опыт говорит, что это неэффективно. То есть есть масса программ, в которых очень легко довести человека до состояния такого такого сильного эмоционального подъема, такого прямо экстаза, там близкого к экзальтации, тогда когда человек все, выбежал, рванул, побежал в спортзал, побежал к начальнику, открывается о новой жизни, побежал к жене, к детям рванул, ну там многих перепугал, может быть, что-то попереломал, и потом это все на уровне эмоций сошло на нет и есть разочарование. Против такого подхода в том смысле, что, ну, по мне, осознанность, она работает очень круто. Момент сильного, принятого человеком решения, он важнее, чем сиюминутное достижение, в том смысле, что важны не столько деньги, которые человек заработает, сколько деньги, которые он заработал, потому что он принял решение их зарабатывать. Мы можем заставить любой, там, очень профессиональный тренер, личностного роста, он может заставить людей побежать и что-то сделать. Но это не будет тем, что он умеет Это будет тем, что его побудили сделать И он как бы нуждается в каком-то внешнем, внешнем воздействии на этот счет Нам важно, чтобы люди были осознаны Слушай, но это, история, это такие, история по поводу абсолютно... перехода на уровень регионального директора Она очень важна В том смысле, что именно это является одним из очень важных показателей В том, зачем был Golden Club создан и как он работает Здорово, что и директор лодческих продаж, директор по коммерции Шибанов, и вице-президент по коммерции Лукаин, здорово, что они, конечно, как очень опытные руководители, знают, что все директора все равно не захотят и не пойдут региональные директора. По факту нам, нам это и не надо. Но то, что благодаря программе Golden Club у нас есть очень хорошие, глубокие, разносторонние знания об этих людях. То есть мы не просто знаем о том, какой у них есть коммерческий оказывается потенциал, мы знаем, какой у них есть еще управленческий потенциал. Почему? Потому что этим коллективом этого магазина, оказывается, они очень круто управляют, если они этих результатов достигают. И еще один очень важный момент – мы этих людей способны ситуативно, не то чтобы оценить, оценка в данном случае не очень подходящее слово, но ситуативно с ними познакомиться. На этих выездах на том как они двигаются к этим целям как они в какой момент получили эти награды как на это реагировали то есть получается как мы более взвешенно, более профессионально благодаря этому назначаем этих людей региональными директорами Точнее даже столько назначаем сколько рассматриваем кому из них предложить кого из них на эту должность начать рассматривать это очень важно почему потому что компания самобытная брать людей со стороны Удачно нам удается вот на такие должности крайне редко, на региональных директоров. Хотя есть тенденции к этому, например, на Дальнем Востоке, одновременно сейчас три работают региональных директора, которые пришли вообще со стороны, не работали у нас в рознице, работали в других компаниях, пришли сразу регионалами. Но это скорее исключение, чем правило, и связано с тем, что совсем-совсем худая была ситуация с персоналом в рознице на Дальнем Востоке. А с остальными филиалами это мало очень, очень маловероятно, соответственно, мы ищем людей изнутри. А каждый раз это такой эксперимент ну, с двухсторонним движением. То есть мы знаем, что в очень большом количестве случаев есть вероятность, что мы назначим мы пожалеем, что мы назначены, То есть есть один из законов менеджмента, что большинство руководителей по карьерной лестнице доходят до уровня своей некомпетенции. То есть это означает, что его назначили туда, где уже не надо, как раз на предыдущей ступени надо было остановиться. Но поняли это тогда, когда назначили, то есть через какое-то время, тогда, когда он вошел в русло, и уже нету отговорок, что он недавно, а работает он неэффективно. Вот благодаря этому мы можем как раз регионалов назначать, региональных директоров более взвешенно, гораздо более информированными будучи. Ну, вот этот фактор очень важный. То, что большое количество региональных директоров за последний год назначено именно из Golden Clouds, это очень круто, я считаю то, что ну вот в антона через антона можно наверняка получить цифры более точные но но это на мой взгляд это невероятно крутой шаг которого в компании не было раньше то есть у нас действительно теперь есть некая схема если директор по продажам чтобы филиала хочет назначить региональным директором там определенного совершенно там машу или сашу а, и этот человек не призер golden клаба ну, совершенно рациональный вопрос а почему если раньше мы скорее исходили из каких-то даже не столько субъективных, сколько эфемерных величин, почему? Какие критерии? Сейчас критерий появился, критерий очень крутой. И с учетом того, насколько четко и чутко, ну то есть вот прямо тонко выстроена работа нашего отдела маркетинга, можно сказать, что ну, в голден попадают те люди, которым туда следует попадать. Ну в смысле призерами становятся. Слушай, на программе меньше двух лет директоров, субфилиалов, вот я не припомню пока, чтобы кто-то дорос. По-моему, нет. Но я бы сказал, что это было бы пока не очень здорово, но... А, нет, почему? Я тебя банал, так что. А парень фамилии Музыка работает директором субфилиала. Раз. Питер. Я думаю, что есть как минимум еще несколько, которые... Возможно, до этого дорастут ближайшие годы. Это нормально. Я думаю, что это будет. Ну, то есть они... Просто это слишком скоростной был вариант. Смотри, такой лифт сумасшедший. В региональные директора нормально попадать тем людям, которые получили орден. Они орден... Мы за орденами выезжали в Сеул в ноябре. Из них кто-то уже стал региональным директорами. Какое-то количество в Сеул уже ездило, став региональными директорами, получая орден. Там, потому что он раньше его заработал стать директором субфилиала. Ну, смотри, с учетом того, что субфилиалы сейчас мы поменяли схему, то есть у нас субфилиалом руководит директор, раньше был директор продажам управляющий, теперь это единый человек. Это требует очень-очень больших и опыта, и знаний и всего. Поэтому, ну, не такой короткий срок.